Всем привет, с вами Настя Ясна и моя рубрика «Ясные мысли». И сегодня в этом видео я хочу с вами поговорить об отношениях, об отношениях между мужчиной и женщиной и как эти отношения, в зависимости, в зависимости от того, а токсичны они или экологичные, влияют на жизнь мужчины, на его бизнес-успехи или неуспехи, на его финансовые поступления, как он взаимодействует с деньгами, как он реализовывается в своей жизни. Итак, ни для кого не секрет, что существуют женщины нересурсные и существуют ресурсные. Первые делают из мужчин удобных котят у себя дома под боком, а вторые же делают из них генералов. А, знаете, мужчины, вы вообще-то свою женщину выбираете на подсознание. А что у вас заложено на подсознании, такую женщину вы и притягиваете. Например, вам встречаются такие прям суки конченые, да, которые разводят вас на деньги которые вас кидают, обманывают и так далее, и в итоге вы остаетесь без штанов. Или же, например, вы притягиваете к себе таких скромных серых мышек, которые в итоге как бы... Они не дают вам энергию для того, чтобы двигаться вперед, И у вас различные травмы, у вас различные препятствия начинаются в вашем бизнесе и так далее. Нет денег, потому что ваша женщина вас не напитывает этой энергией. Она напитывает вас скромностью, она напитывает вас страхами, она напитывает вас претензиями и так далее. И, собственно, напитавшись этим, во внешнем мире вы получаете то же самое. Или же вы можете притянуть в свою жизнь и, как правило, притягиваете именно такую женщину, которая действительно дает вам такой мега-турбо-режим. Это такая мега-ресурсная женщина, и она у вас прописана на подсознании, как правило, вы таких и притягиваете. И она уже непосредственно как раз... Что такое женщина ресурсная, да? которая напитывает тем, чем вам нужно для достижения результатов? Когда вы не боитесь богатства, когда вы не боитесь больших денег, когда вы идете вперед смело, у вас такая же женщина, она не боится больших денег, она идет вперед, она рискует, она берет на себя ответственность, без претензий, там, в общем-то, все понятно, да, в сексе все хорошо, как правило. Что такое секс? Он здесь происходит. А когда здесь совпадает, то и физика тоже совпадает. Так вот, так вот, так вот, поговорим о том, какая у вас женщина. А если мы сейчас давайте по Фрейду немножечко пройдемся. <смех> У каждого мужчины есть мать. Она все равно его так или иначе родила, там, неважно, была она его в жизни или не была, но то, какая мать была при, так сказать, зачатии, при рождении и дальше уже при воспитании имеет прямое отношение на то, какие у вас финансовые в жизни результаты, какие у вас а, вообще бизнес-процессы, насколько вы успешны, насколько вы богаты или же вы больны, живете в нищете и не можете выбраться из долгов и так далее. Это все ваша мать. Также еще можно рассматривать отца, но мы это мы рассмотрим уже в другом видео. Сегодня мы посвятим наше видео именно женщинам женской энергетике. Итак, если ваша мать была консервативной, была недальновидной, была скромной, стеснительной, не брала на себя ответственность была обидчивой и еще вампирила, то, как правило, таких женщин вы и получаете. То есть у вас на подсознании прописано, что женщина, она вот такая. А если у вас еще мать-одиночка была, ну как бы в жизни все бывает, то тут, тут вообще, конечно, ситуация сложная. Но тем не менее, вы растете, вы встречаетесь с девочками, в итоге вы на ком-то женились, как правило, неудачно. Вот, и если особенно это ранние браки, там как раз такие браки по зачистке, да, браки по программам, по изъянам. Вот такие вот получаются браки. Тут же рождаются такие же дети, они заражаются такими же вирусными программами, тоже смотрит на своих родителей и понимают, ага, этот несовершенен, этот вообще пипец. А, ну и погнали, поехали, да, то есть плодиться все то же самое. Так вот, а если же вы, у вас была классная мама, а, она была в драйве, она была в кайфе, она была довольна собой, она занималась собой, несмотря на то, что у нее был ребенок, тому и так далее, она вас любила, она рисковала вместе с вами, она верила в вашего отца, она его поддерживала, она была той самой опорой для него и для вас, то соответственно такую женщину вы уже и притянете в свою жизнь. Конечно же не все так однозначно, конечно же у всех все индивидуально. Как правило, я как астролог могу сказать, что в гороскопе видно у мужчины, каких женщин он предпочитает, каких он притягивает, с какими он женится, с какими он встречается, кто у него остается только как любовница, а кто-то там ну, мать детей и какие там дети, в общем, все это видно. И могу сразу сказать, что сопоставляя гороскопы, например, сына, матери, отца, там, прадеда, бабушки, то, как правило, одна и та же проблема, она переходит из гороскопа в гороскоп. То есть ее, как правило, не решают. Если бы ее решила, например, ваша мама, она бы в вашем гороскопе уже не отобразилась. Так вот, если вы переняли там определенные вещи там от матери, что деньги – это зло, если денег нужно мыть руки, что мы никогда не были богатыми и не будем. Да зачем нам быть богатыми, да богатые плохие. Да зачем тебе сынок столько денег, да вообще зачем тебе вот это все, да и вообще как бы бедные а не честные, ну в общем и так далее. Этот набор может быть бесконечен с разными вариациями. Соответственно, вы с этим и живете и вы ровно такую женщину и притягиваете которая точно так же с такими программами будет вам с вами взаимодействовать. Более того, если вдруг к вам подойдет вы с такими программами мусорными, да, и вы видите, например, какую-то женщину, от которой просто вы понимаете, что это женщина в вашей жизни, что вы бы хотели с ней быть, все, вы к ней подходите, но взаимодействие не получается, потому что у нее другие программы внутри программы на богатство, на то, что, извини меня, я хочу ездить на такой вот офигенной тачке, для меня это норма. Для меня жить там, на, в общем, высоком уровне, это норма. Для меня там каждый месяц менять бриллианты, это норма. Вы в шоке, думаете, что-то как-то, блин, я же не тяну, я же не могу, и все. И скуксились, отошли, да, либо там что-то попытались, но, как правило, такая женщина вас очень быстро вычислит и от, как то от, ну, поняли, от, забыла слово, ну, ладно. Вот. И вы находите какую-то там мышечку на своем уровне, что-то пытаетесь там склеить, построить, и, собственно, как бы не выбираетесь из этой вот емкости, которая у вас обозначена. Чем, чем интересны бизнесмены, которые выросли, как говорится, из грязи в князи? Да? Тем, что они пошли против. Они пошли против. На подсознательном уровне они видели, чем их пичкают вот эта нищебродская там семья, вот это вот какие-то непонятные алкоголики, родственники и далее. И они тогда играют от обратного. Они начинают делать противо... ну, в общем, противодействие да, своим мамам, своим вот этим вот всем, и благодаря этому достигают определенных успехов. Но, но, но! Когда дело касается женщины, они притягивают маму, да, вот этот вот весь набор. А для чего? Потому что программы никто не отменял в подсознании, и они все равно работают. И, как правило, этих женщин их разоряют, либо там травят ядом, либо там еще что-то, в общем и так далее, и так далее. Конечно же, опять же, у всех может быть по-разному. И более того, я еще хочу заметить, что очень многие женщины, очень многие мужчины работают над собой. И когда человек работает над собой, он осознает проблему, что эта проблема в нем, и он начинает над ней работать, она меняется, то есть она уходит, она стирается, там так или иначе ты трансформируешь себя сам. И в таком случае у тебя появляется возможность жить совсем другой жизнью и притягивать ровно тех, кого ты хочешь. Да? То есть кто притягивается? Вообще вы можете по своему окружению посмотреть, какие женщины рядом с вами. Если вы ими довольны, то, как правило, у вас в материальном достатке тоже должно быть все хорошо. По крайней мере, на том уровне, который вы хотите. Если вы там не супер-мега-олигарх, там, и понимаете, что ну вот я там миллиончик свой зарабатываю, ну и как бы меня устраивает, ну вот собственно и такие женщины рядом с вами, которых тоже это устраивает. Если же вы хотите чего-то большего, то э, вы как правило либо один, один, потому что что вообще происходит, когда мужчина очень, ну так скажем, богатый, состоятельный и он один. Он просто, у него несколько женщин, как правило, несколько любовниц которая каждая закрывает определенный его запрос. И это работает. Просто система работает. Либо же, если мы возьмем такую распространенную ситуацию, когда вы мужчина, у вас есть жена, вы понимаете, что вам недостаточно. То, чем вас кормит жена, вам не совсем вкусно, но уже там дети, там, может быть, какие-то обязательства и так далее. Да вроде как и жалко там, и вроде как отношусь к ней хорошо. И тогда вы заводите себе любовницу. Любовница в данном случае является расходным материалом. То есть она питает вашу жену, в первую очередь, ваших детей. И дальше, проходя через вашу жену, эта энергия идет к вам и ваш бизнес. Почему очень часто, вы заметите, очень часто, что когда у мужчины появляется любовь, у женатого, то у него как-то все вот в горку, как-то вот все вот вроде как все хорошо. Потому что это та самая женщина, которая его питает, она его муза, вдохновительница, она не стирает ему носки и, там, и так далее. Да? То есть он получает от нее именно ту энергию, а не домохозяйки, грубо говоря, а именно вот такой вот вдохновительницы. И это ему важно, это ему нужно. Вот, кстати, краеугольный камень, да, вот этих треугольников. Потому что, в принципе, если любовница становится женой, то, как правило, там уже совершенно другие сценарии. И очень сложно удержать то, что было. Либо это надо трансформировать как-то сознательно, вдвоем, да, чтобы оставить вот эту идиллию и при этом, чтобы быт его не разрушил. Ну, в общем, мы сейчас не об этом, но тем не менее об этом тоже хотелось сказать. Потому что если у вас несколько женщин, который имеет с вами связь близкую, то это говорит о том, что у вас раздробленное ну, раздробленное, так скажем, восприятие, и свою женщину, истину, вы еще не нашли. Потому что на самом деле на подсознании вы хотите этих всех женщин соединить в одну и сказать, вот она, вот, вот мне, то, что мне надо. И именно она будет давать вам то, что вы хотите, и выведет вас на новый уровень. Но для этого нового уровня вы сами должны быть открыты готовы и что самое главное, брать на себя ответственность. Очень часто, извините, очень часто, почему у мужчины идет бизнес? Неважно, женщины, он там без женщины. Потому что он не готов брать на себя ответственность, потому что он боится, потому что у него какие-то фобии там возникают, что его там замочат, отберут, отожмут и так далее. И в таком случае он ну, как бы остается на одном и том же уровне, вроде как нормально. Но такие мужчины лично мне не интересны с точки зрения проработки в моей программе «Ясная жизнь», потому что я работаю именно с рискованными Именно с творцами, именно теми, которые бросают вызов и которые хотят измениться и хотят достигнуть результатов. Почему я выбираю бизнесменов? Потому что именно это, этот сегмент людей да, психологически это альфа-самцы, это альфа-творцы, которые пробуют, ошибаются, но они все равно идут вперед и у них все равно получается в итоге. Но всех этих потерь, всех этих ошибок и граблей можно избежать, если очень хорошо поработать с подсознанием, со своим родом, с частями, с демонами, которые управляют вами, и, конечно же, с женщинами, с женщинами, которые вас окружают. Вы поймите, вы притягиваете ровно то, что есть в вас. Либо по подобию, либо по противоположности. Другого не бывает. Итак, давайте резюмируем, значит, что... Сегодня хотелось бы выделить именно как главное. А главное вот что. То, что а, обратите внимание на своих женщин. Обратите внимание на своих матерей. Какие у вас отношения с матерью? Если ее уже нет в живых, например, а, ну, там есть определенная техника, когда там, можно с ней там, развязки сделать, прощение, ну, в общем, так далее. Все вот это прорабатывается в подсознании. Кстати, очень часто у нас у всех существует социальная панорама, она вот 7 метров вот так примерно вокруг. В этой социальной панораме торчат все. И даже умершие там мамы, папы, они тоже там присутствуют. И если, например, ваша мать стоит перед вами, то она конкретно закрывает ваш... Путь. чтобы вы не делали, как что у вас сильная с ней созависимость, и неважно, жива она или нет, она влияет на вас 100%, она не дает вам двигаться, и вы где-то интуитивно это можете чувствовать и избегать с ней, например, отношений, общения, какие-то тяжелые отношения могут с ней а, быть, в общем, какие-то недопонимания, скандалы и так далее. То же самое касается бывших, казалось бы, вы развелись, угу. у человека там уже что-то где-то вообще, ну, как бы, к вам не имеет никакого отношения, однако ваша бывшая жена может также торчать перед вами или где-то рядом с вами, и тем самым мешать вам построить свою новую жизнь и привлечь новую женщину в свою жизнь, потому что на подсознательном уровне все это считывается. И если рядом с вами женщина, то вы заняты. То же самое касается женщин. Если у вас там торчит ваш бывший муж где-то рядом с вами, то ну, вы хоть заищитесь. Мужчины считывают, что ты занята. У тебя мужчина в поле. Так вот, еще раз резюмировать, извините, может быть за сумбур, но просто тема интересная, но, опять же, хочется кратко все изложить. Да? Резюмировать, если то, обратите внимание, первое, какие у вас отношения с матерью, какие они были, какие они стали и, собственно, вообще какую роль мать играет в вашей жизни. И проанализируйте, посмотрите, какие у вас жены женщины, какие у вас любовницы, какие у вас сотрудницы, какие у вас партнеры если мы говорим про женщин, какие у вас дети, если это девочки, девочке, да? то есть какие у вас с ними отношения. А, исходя из всего этого, можно будет сделать определенный анализ, что у меня есть такая-то, такая проблема в общении с женщинами. Она проявляется, как правило, ну, как бы это сказать, ее видно. То есть если скандалишь, то скандалишь со всеми, там, по определенной причине, например, по денежной, или там, по здоровью, или потому что там, ну, в общем, времени там не хватает, или там, я не знаю... Борщ не так сварила, тапки не те купила, ну, в общем, как-то так. И, соответственно, если вы недовольны своим женским окружением, то с этим нужно работать, потому что вы не двинетесь дальше, как бы вы ни пытались, у вас подсознание. Что такое вообще женщина в жизни мужчины? Это его энергия. Мать, материя, мать Земля, материальная, деньги, бабки, да, все это женское, это все женское. И поэтому, если вы не в ладах с женским, то как бы, ну, вы не в ладах с баблом, с финансами. Хотя, возможно, что у вас они есть, но, как правило, удовольствие и какого-то кайфа они вам не приносят. Если же у вас лады с женщинами, то, как правило, у вас и лады с Землями на том уровне, на котором вы хотите. Если же вы хотите а, прыгнуть дальше, выше, то здесь уже нужно копать в подсознание вирусные программы, которые существуют, ваши демонические там всякие вещи, сущности, привязанные духи, фрагменты сознания и так далее, которые препятствуют этому. А, и это все частица убирается. Как правило, потом заменяется окружение. Заменяются женщины, либо же женщины тоже меняются и дорастают до вас. Очень часто бывает так, что Например, мужчина проработался, а у меня мы прошли вот эту программу, все у него, все поперло, и при этом он понимает, что ему просто больше не разговаривать со своей бывшей женой, или там любовницей, или он понимает, что его вот это окружение, там секретар и так далее, это, господи, кто эти люди вообще? То есть там абсолютно идет перезагрузка. И на новом уровне, на более высшем уровне, на более элитном уровне, на том уровне, результат, который он хотел, эти люди становятся особенно женщины, токсичны и экологичны. они не совпадают. Они не совпадают, да, то есть э, как для этого человека э, вот это общество, да, уже недопустимо, так и он для них непонятный, кто такой вообще, что ты там зазнался, что ты говоришь, и что ты несешь, ну, не состыковочка. Так что, мои дорогие мужчины, я еще раз напоминаю вам, что... Я хочу сделать вас сильными, я хочу сделать вас богатыми, успешными для того, чтобы вы могли максимально реализовываться в своей жизни, обеспечивать хорошую, счастливую жизнь своим женщинам, своим детям, рождать здоровое потомство без вирусов и без этих ужасных программ, которые в подсознании сидят и переходят из поколения в поколение, из рода в род, и как бы все нищие в итоге, да? что-то пытающиеся, но э, либо разорение, там, либо еще что-то, либо в тазике закатали, к сожалению, и сбросили с мостов. Ну, в общем, все это мы проходили, все это мы знаем, поэтому моя задача э, в моей программе "Ясная жизнь" очистить вас от всего этого и а, дать вам новые ресурсы, новые самостоятельные единицы сознания, которые приведут вас к вашему результату, которые приведут вас к вашей а, женщине, которая будет делать из вас генерала каждый день, которая будет напитывать вас тем коктейлем а, вкуснейшей энергии, которая опять же будет давать вам и здоровье, и материальный достаток, и реализацию ваших идей, бизнес-идей. Понимаете, это взаимопонимание как и на уровне постели, и на уровне мысли, и даже когда вы молчите, и даже когда борщ не тот, да и фиг с ним, понимаете? Так вот, я приглашаю всех тех, кто хочет изменить свою жизнь, всех тех, кто хочет реально добиться больших результатов, своих результатов, которые они ставят. Может быть, уже не первый раз вы пытаетесь достигнуть этого результата, но это не получается. Со мной получится. Я желаю вам ясной жизни, ясного сердца, ясного ума и ясного настроения. Пока-пока.